Здравствуйте! Это видео специально для проекта «Валим из офиса» о сервисе WebTransfer. Напоминаю о том, что WebTransfer – это социальная кредитная сеть, где вы можете дать кредит тем, кто в нем нуждается, или взять кредит на свои нужды. Для того, чтобы начать работу, переходим по ссылке под этим видео, попадаем на сайт WebTransfer и заходим с помощью одной из социальных сетей. И тема нашей сегодняшней беседы – это кредит на арбитраж. Вот здесь находится кнопочка, на которую нужно нажать, чтобы получить кредит на арбитраж. Что мы видим? Написано. Предлагается каждому желающему на срок до 30 дней, с возможностью пролонгации до 40 дней. Вы можете взять этот кредит на сумму в три раза превышающую размер ваших собственных средств и всегда под 0,5%. Что такое арбитраж в экономике? Это несколько логически связанных сделок, направленных на извлечение прибыли из разницы в ценах на одинаковые или связанные активы. То есть, проще говоря, это заработок на разнице в цене, чем мы и будем заниматься. Мы возьмем кредит на арбитраж под 1% и выдадим эти деньги уже тем, кто в них нуждается, под другой процент. Соответственно, практически в 3 раза выше. Этот кредит всегда предоставляется под опцию гарант, других вариантов нету. Давайте попробуем. Взять кредит на арбитраж. Он выдается на минимальную сумму в 50 долларов, на максимальную сумму в 3000 долларов и на сумму кратную 50 долларов. Мы попробуем взять кредит на 50 долларов. Количество дней очень важно: мы берем его на 30 дней, а выдавать эти деньги будем на срок 29 дней, чтобы у нас была дельта небольшая, в которой мы успеем собрать деньги с тех кто у нас их занял и отдать их партнеру веб-трансферу, мы берем их в кредитный арбитраж. Отправляю запрос. Сумма возврата будет 57,5 долларов. Я получила кредитный арбитраж и теперь могу эти средства вложить. Если вы берете большую сумму в кредитный арбитраж, например, начиная даже от 300 долларов, то выдавать ее нужно маленькими количествами, то есть если вы взяли 300 долларов, то вы давайте 6 раз по 50 долларов, так меньше риск невозврата, чем меньше сумма, тем больше вероятности, что вам ее в срок вернут, чем больше сумма и больше срок кредита, тем больше рисков невозврата. Итак, что мы делаем, мы берем сумму за 50 долларов, которую мы заняли в кредитный арбитраж, берем срок 29 дней, и процент в сутки ставим полтора. Итого мы получим 63 доллара 5 центов. Прибыль за 30 дней составит 6 долларов примерно. Учитывая то, что вы вкладываете не свои средства и даете взаем не свои средства, в принципе это очень неплохо, потому что мы взяли минимальную сумму в 50 долларов. Отправляю заявку. Подтвердить. После этого мы ждем 29 дней, получаем обратно наши 50 долларов от того, кому мы их дали в кредит, и через 30 дней возвращаем нужный соответствующий долг партнеру компании WebTransfer. На этом все мы с вами рассмотрели в этом видео, как взять кредит на арбитраж. Для того, чтобы начать работу, переходите по ссылке под этим видео и удачи вам. До встречи в новых видео.